Прямая трансляция специально для вас. Audi a 3 Заклинил замок зажигания. Снова мы в центре внимания. Находимся на парковке магнита. На Левенцовке. Вот такие вот работы производим. Заклинила машина и никуда уже не едет. Будем чинить. закончили ремонт замка зажигания на нашей ауди ну не нашей конечно хозяйской заводим автомобиль все отлично заводится все работает находимся на парке на парковке магнито Если заглянет замок, обращайтесь И вам тоже починим